Друзья, всех приветствую на моем канале Фабрика Денег. Сегодня мы будем говорить о том, как зарегистрироваться в iMarketing и начать зарабатывать, а также как правильно выстроить свою структуру в iNB Network для достижения наилучшего результата. Итак, чтобы зарегистрироваться на сайте Необходимо выполнить несколько простых шагов. Шаг первый. Нужно создать новый аккаунт электронной почты, который будет использоваться исключительно для вашего кабинета ваймаркетинг. Думаю объяснять как создать свой почтовый электронный ящик никому не нужно, но если же у кого-то все равно возникли вопросы, то в помощь вам Google поиск. Обращая внимание, при создании своего аккаунта обратите внимание на пароль, создавайте достаточно сложный пароль минимум из 14 символов. Второй шаг. После того как мы создали свою почту, нам необходимо перейти по партнерской ссылке внизу под видео. Разворачиваем текст и здесь мы видим строку ссылка для регистрации в проекте. Нажимаем на ссылочку. Шаг номер три. Выбираем создать аккаунт. Четвертый шаг. Заполняем все необходимые данные. Вводим наш e-mail, придумываем надежный пароль, подтверждаем капчу и нажимаем на кнопку зарегистрироваться. Шаг номер пять. Нам необходимо зайти на нашу почту и пройти по ссылке для активации нашего кабинета в NB Network. Итак, половину дела мы уже сделали, это один из двух кабинетов на одном аккаунте в компании, здесь мы будем получать всевозможные бонусы, проценты, начисления, а также здесь у нас есть карьерный рост в компании. Далее нам нужно пройти во второй наш кабинет непосредственно в AI-маркетинг, в котором мы будем инвестировать наши средства в рекламе и зарабатывать на возврате кэшбэк. Итак, шестой шаг, проходим во вкладку AI-маркетинг, нажимаем вход регистрация вот здесь внимание далее мы нажимаем на иконку мозг здесь и далее мы всегда будем входить в наш аккаунт только таким способом выбираем наш аккаунт вводим пароль это тот же самый пароль который мы использовали и для кабинета в nb network Таким образом, теперь у нас есть два рабочих кабинета. Один на AMB Network, а второй на И Маркетинг. Пароль будет действовать на оба наших кабинета. И для того, чтобы завершить нашу регистрацию, осталось совсем немного. Шаг номер девять, нам необходимо активировать наш подарочный сертификат. Для этого мы проходим во вкладочку «Пополнение», разворачиваем список и вот здесь вместо «Использовать кэшбэк» у вас будет строка «Подарочный сертификат». Нажимаем на нее. И у вас появится окно, куда нужно ввести номер подарочного сертификата. Снова идем вниз под видео и обращаем внимание на строчку «Подарочный сертификат на 50 долларов». Копируем вот этот вот номер. И далее последний, десятый шаг. Вставляем этот номер в наше окошко и активируем подарочный сертификат. Поздравляю, теперь у вас на рекламном балансе 50 долларов. Через 2-4 суток эти деньги поступят в рекламный бюджет. Статус робота поменяется на «в работе» и вы начнете зарабатывать. Более подробно про сертификат я рассказываю вот в этом видео. Вторая тема, о которой мы сегодня поговорим, это правильное построение структуры VNB Network. Как я уже говорил ранее, компания предоставляет две основные возможности заработка. Первая возможность – это инвестирование в рекламный бюджет и э, заработок на возврате кэшбэка. Вторая возможность – это построение своей структуры партнерской сети в INB Network и получение за это определенных дивидендов. Итак, давайте посмотрим, что нам предлагает INB Network. Какой карьерный рост мы можем здесь получить. Если мы зайдем во вкладочку «Как зарабатывать» и проскролим немножечко вниз, то тут мы можем увидеть карьерную табличку. Начинаем мы наше путешествие в этом кабинете с статуса «Партнер». Но как только мы подписали хотя бы одного человека или даже создали свой аккаунт, второй, третий, и как только наша структура делает оборот 10 долларов, мы получаем статус «Агент». При этом статусе наш процент не меняется, он остается 5%. Этих 5% мы получаем от нашего оборота нашей структуры, от оборота нашей структуры. Далее, более менее значимый этап это ведущий агент, и его мы получим, когда наша структура наберет общий объем 4096 долларов. И в данной ситуации мы уже будем получать 6%. Так, если, например, кто-то пополнил на 100 долларов э, свой рекламный бюджет, то мы получим 6 долларов сразу же в наш кэшбэк. Ну и так далее, далее випагент, менеджер, ведущий менеджер и проценты выплат повышаются. Вот это один вариант, один вариант получения дохода. Э при развитии нашей структуры. Также точно такой же процент мы получим от пополнения этих денег в наш кабинет в АИ-маркетинг. То есть, по сути, мы дважды получаем эти деньги. Один раз в кабинете АИ-маркетинг. Если кто-то пополнил на 100 долларов, то мы получим сразу же в ваш кэшбэк 5 долларов от его суммы. А также э, 5 долларов мы получим в кабинет АНБ-нетворк. И эти денежки будут капать, вот если мы зайдем в активы, в виде PRTN. PRTN условно равен доллару, да, и вот сюда вот как раз-таки вот эти проценты будут зачисляться. Далее открываем, как зарабатывать, опускаемся вниз, и в этой же табличке мы видим бонусный выкуп. Что это такое? Это вторая программа, бонусная программа, когда мы совершаем определенный объем продаж, компания выплачивает нам бонус и как вы можете заметить вот например если наша структура делает объем 32 768 долларов то компания нам платит полторы тысячи и эти деньги сразу же попадают нам на рекламный бюджет вот я знаю людей которые получили бонус 150 тысяч долларов это круто теперь вернемся во вкладочку партнеры вот здесь мы можем видеть наш прогресс по партнерскому уровню и по бонусному уровню. Теперь я немножечко расскажу, как считается партнерский уровень. Партнерский уровень это вот этих вот 5, 7, 9 до 15 процентов. Считается от объема продаж вашей структуры, начиная с второй линии. То есть ваш аккаунт первый, если вы, например, на него положили 1000 долларов, он не будет считаться в партнерском уровне все что ниже его да. далее идет бонусный уровень он считается от объема продаж вашей структуры начиная с третьей линии все аккаунты с третьей линии они уже будут считаться в этом бонусном уровне таким образом вот здесь вот ваш прогресс будет всегда меньше чем в чем прогресс в партнерском уровне, он всегда будет немножечко отставать, здесь еще одним важным моментом является то, что э, вот этот вот бонусный уровень набирается не с одной ветки вашей сети, а их должно быть как минимум две, вот здесь если обратите внимание, есть детали подсчета, и вот, допустим, в моем случае, конкретно на этом аккаунте, есть сильная нога 1410 долларов и сумма слабых ног 1063. В идеале, когда эти цифры равны. Потому что, вот, допустим, моя цель сейчас 4096 долларов, да, конкретно в моем примере у меня в сильной ноге было бы не 1410, а, например, 3000 долларов, то, к сожалению, вот здесь вот в уровне, э с нее учитываться будет только 2000 2000 это ну 2048 долларов если быть точным то есть половина вот этой вот цифры а вот остальную половину я должен набрать за счет других своих веток моей структуры ну надеюсь понятно объяснил так теперь покажу на схеме будет более наглядно видно. Значит, еще раз обратите внимание: зачисление товарооборота для первого аккаунта, то есть вот для вот этого аккаунта, партнерский уровень, партнерский уровень для первого аккаунта начинается со второй линии, то есть вот этот вот весь объем будет считаться в партнерском уровне. Бонусный уровень для первого аккаунта начинается с третьей линии, то есть бонусный уровень для нашего первого аккаунта он будет считаться с третьей линии и далее то есть вот вся эта структура будет учитываться в расчете бонусного уровня партнерский уровень предположим наш первый аккаунт имеет статус VIP директора и у него 15 процентов ниже ну например 9 процентов еще ниже 7 процентов и допустим самый нижний аккаунт у него 5 процентов и Человек пополняет свой бюджет рекламный на 100 долларов. Таким образом, вот этот аккаунт получит 7%, то есть 7 долларов. Этот аккаунт получит разницу между 9 и 7%, то есть 2 доллара. А этот аккаунт получит разницу между 15 и 9, то есть 6 долларов. Вот Таким образом выглядит распределение бюджета, распределение процентов между аккаунтами при пополнении бюджета. Так, теперь давайте разберемся еще с бонусным уровнем. Вот, допустим, это наша структура, она имеет три ветки и нам надо получить первый наш уровень дойти до 4096 долларов. Это объем продаж нашей вот этой всей структуры. Он будет считаться, напомню, с третьей и далее, четвертой и так далее линии. Компания нам в этом случае заплатит 100 долларов. Так вот, вот этот вот объем 4096 долларов, он должен быть располовинен между, скажем, нашей лидирующей ногой, веткой, да, и суммой более слабых ног. То есть, грубо говоря, конкретно в этом примере мы здесь должны набрать 2048 долларов и в сумме всех остальных веток еще 2048 долларов. Тогда этот объем будет засчитан и компания выплатит нам бонус в виде 100 долларов. Но если же, например, более сильная нога наша дала хоть 5000 долларов, но сумма слабых ног показала объем, например, всего лишь 1000, то у нас ничего не выйдет, потому что для достижения вот этих 4096 долларов программа возьмет с сильной ноги 2048 и прибавит сумму слабых ног 1000 долларов. то будет явно меньше 4096 долларов. Я надеюсь, я понятно объяснил. Вот таким образом работает структура. И теперь мы перейдем к следующему вопросу. Как же правильно все-таки построить структуру? Я предлагаю изначально, даже если вы не собираетесь строить какую-то свою сеть, структуру, регистрировать аккаунты правильно, потому что кто знает, может быть со временем какие-то ваши родственники, друзья заинтересуются проектом и вы э, подпишете их под своим кабинетом и в такой ситуации вам ничего не придется переделывать у вас будет все правильно сделано. Так вот, э, на какие вещи надо обратить внимание. Смотрим на мою схемку. Итак, предположим, вы создали свой первый кабинет. И что делать дальше? Как двигаться дальше? Я предлагаю в первую очередь создать еще два своих кабинета во второй линии. А потом от этих кабинетов создать еще два кабинета. Таким образом у вас будет пять кабинетов. Я считаю, что это минимальная схема для повышения заработка. Ее можно видоизменять, улучшать, так до бесконечности, в общем-то, создавать эти кабинеты. Но, как минимум, у вас должно быть 5 кабинетов, для того, чтобы все работало. Компания никак не лимитирует количество созданных кабинетов, поэтому мы их теоретически можем создавать хоть 10, хоть 20 штук. Вопрос, чтобы вы могли управлять со всем этим. Более того, чем больше веток мы будем выпускать от основного аккаунта, тем более сбалансированной наша э, будет структура и не будет каких-то перекосов и скорее всего с набором бонусного уровня не будет никаких проблем. Вот. Если же две ветки, у нас может пойти какой-то перекос, например, появится какой-нибудь серьезный инвестор, который будет вкладывать много де денег, да, а эта ветка не будет давать ничего, и таким образом мы будем тормозиться и не продвигаться по бонусному уровню. Хотя партнерский уровень будет начисляться, и свой процент, 5-7-9, какой у нас будет, мы будем получать. Еще маленькой хитростью будет являться приглашение людей к нашему второму и третьему аккаунту то есть отсюда мы делаем тоже веточки и регистрируем аккаунты таким образом в перспективе когда эта сеть даст развитие мы со второго и третьего аккаунта тоже сможем снять свой бонусный уровень вот и так далее четвертый пятый то же самое далее для чего мы регистрируем вот эти вот нижние аккаунты вот смотрите, в данной схеме я сделал свое предложение, свое видение инвестирования 1000 долларов. Например, у нас есть сумма 1000 долларов. Как ее раскинуть между нашими 5 аккаунтами, кабинетами? Мое предложение такое. На первый аккаунт положить допустим 100 долларов. Ну и не забываем еще плюс 50 долларов у нас будет бонус. И так на всех аккаунтах. На второй и третий кладем буквально по 50 долларов, они нам не имеют никакого значения. Мы держим какую-то небольшую сумму просто для того, чтобы эти кабинеты работали. А основную сумму мы кладем на четвертый и пятый кабинеты. Почему так? А потому что с наших же денег э, мы получим процент по партнерскому уровню, по партнерской программе, а также вот эта вся сумма, она уже будет считаться и в бонусном уровне. То есть просто, скажем, пополняя не вот этот первый кабинет, а пятый и четвертый аккаунты, да, все эти деньги будут считаться в бонусной программе. И это здорово. Таким образом, ну, представим, например, что вы четвертый аккаунт пополнили на там, 2100, да, и здесь, например, на 2100 долларов. И вы уже сделали первую, первое достижение, да, вышли на сумму 4096 долларов и получили от компании 100 долларов. Следующий уровень там 8000 с чем-то когда мы его набираем, компания платит 500 долларов. Это тоже вполне реально сделать даже своими деньгами. А если мы еще создаем там третью, четвертую ветку, да, и там идет тоже какое-то развитие, появляется какой-то инвестор, то все это проходит намного-намного быстрее. А дальше по накатанной по математической прогрессии даже может развиваться. Так что, на мой взгляд, это одна из наиболее оптимальных схем. Ее можно модернизировать, немножечко там эм, дополнить, да, но суть остается та же. Мы создаем э, от основного аккаунта еще два аккаунта во второй линейке и два аккаунта в третьей линейке. Кладем основные деньги. Основные инвестиции делаем в последние аккаунты 4 и 5. Таким образом эти деньги участвуют у нас в бонусном обороте. И еще одна небольшая новость. Зашел на сайт alexa.com и посмотрел, обновился рейтинг аи маркетинг теперь он занимает 1302 позицию. Очень крутым считается топ-5000, а сейчас e-маркетинг уже приближается к 1000. Это очень круто. Когда я зарегистрировался на сайте, он был на 2000, где-то там 130 каком-то месте. Вот И сейчас чуть меньше, чем за два месяца, улучшил свою позицию почти на 1000. Вот. Также здесь интересная информация, можно посмотреть, откуда идет трафик. Больше всего, почти 30% посетителей сайта как раз-таки из Америки, из России чуть меньше 10 процентов смотрю египет появился в рейтинге хотя было в начале япония вот в общем такой интересный ресурс кому интересно можете зайти alexa.com и вбить там любую компанию посмотреть ее статистику вот, откуда идет трафик сколько посетителей какой рейтинг этой компании ну а на этом у меня все не забываем подписываться на канал нажимаем на колокольчик и до новых встреч